Юрий Ильич, проскочи, пожалуйста, в вторую бригаду. Петр, Петр Георгиевич был. Ну все, ждите меня там, я сейчас, значит, подъеду с, со съемочной группой. Ну хорошо. Так, давайте. Как бы я-то никогда не задумывался, мы живем уже, просто оно ну, трансформировалось. У нас, в принципе, с того момента советского времени у нас очень мало что изменилось. В каком плане что мало что изменилось? А остались те же структурные подразделения. Значит, э, осталось на основное направление нашего хозяйства. Значит, наше хозяйство, ну, э, три направления. Это растениеводство. Виноградарство, садоводство и животноводство. Вообще историю берет совхоз «Победа» с 1944 года. Предприятие на тот момент было большим, было порядка 7-8 тысяч гектаров земли. Были моменты, что предприятие работало и 900 человек. Да, но на тот момент, извините, это, ну, это было советское время. Не было техники такой мощной, которая может заменить. Очень много использовался ручной труд в прошевках, прополках. <сёк> Значит, я застал уже то время, когда каждый рабочий нашего хозяйства, ну, прошивал минимум минимум до 2 гектара говорит так под или кукурузы Ei, le, le, le, zic nostru cel mașcat, tot la stanțe... Agricultura, de fapt, trebuie să fie una, dacă vrei să fie rentabilă, trebuie să fie eficientă. Sigur că ai nevoie de terenuri largi pentru cultivarea unor cereale sau, mă plante sau, în general, deci împărțirea asta în mai multe cote, părți, nu a dus spre o prosperitate economică agrară ci din contra, o decadere, stagnare a economiei și respectiv revenirea la unele forme de asociere pentru a putea prelucra pământul în spații mai mari. Asta asigură o rentabilitate mai mare din perspectiva agricolă și bineînțeles că asta cumva unește și oamenii. ceață este ușor polnă și ceasă и мы тоже являемся кооперативом на базе частной собственности. То есть каждый человек получил сертификат имущественной доли, но не захотел работать самостоятельно, решил работать, остаться работать в коллективе. Поэтому мы сейчас также, часть работы в коллективе, кто-то вышел. В общем, у нас, если так смотреть, то вышло процентов до 50 в общем. И еще 50% осталось в бывшем совхозе Победы. Все вот то, что мы сейчас видим на территории нашего села, все, что вы видите, это все постройки Советского Союза. Я уже работал уже здесь, когда был уже, конечно, больше работал, когда уже произошел развал Советского Союза, хотя я... Везде были перегибы, и тогда было много неправильного. Но на тот момент государственная политика, как госплан, я считаю, что это было очень правильно, очень разумно сколько должны были быть везде угрято а, грамотные люди. Хотя, если честно, то я вообще хотел бы, чтобы Советский Союз остался в том объеме, который он есть. Дизольвариавны s-a produs o lovitură asupra mentalității colective. Deci nu doar colapsul politic a schimbat realitățile locale, Deci s-a schimbat realitatea economică și socială. Oamenii cumva dornici de libertate, dornici de o altă formă de organizare, vorbim de democrație, dar totodată nu au fost pregătiți de o altă realitate economică de o modalitate de a-ți organiza viața și activitatea din alte perspective. Deci statul nu-ți mai garantează, nu-ți mai asigură uh, locul de muncă stabil, constant, salariu și mai departe, minimul necesar. Deci statul îți garantează niște libertăți, îți garantează niște oportunități, dar mai departe deci este uh, partea fiecăruia. Cum se implică cum își caută de lucru și multe alte chestiuni care sunt legate de economia de piață. Deci lumea nu a vrut libertate, dar nu a înțeles esența libertății, democrației și a faptului că noi trecem într-o zonă economică liberă care presupune totalmente altceva. De aceea și schimbarea acestei paradigme, pentru multă lume a fost un șoc și pentru multă lume, până în prezent, s-a transformat într-o formă de nostalgie, că înainte era mai bine. Ну, сейчас, сейчас. Э -э здесь тракторная привычка бригада номер два. Сейчас мы уже.. Петр Ильич, иди сюда. Государство субсидирует, не сказать, что государство вообще ничего не делало. Нет, государство субсидирует. Сейчас есть на расширение ферм значит закупка оборудования закупка материалов, 50 процентов от вложенного да и не совсем плохо в этом направлении но дело в том что надо правильно немножко понимать для того чтобы выложили этот миллион вы должны его иметь вот и все